Компания «Хауика» — лидер рынка инновационного оборудования для точной балансировки колес и систем для измерения и регулировки углов установки колес коммерческого транспорта. Во всем мире к измерению транспортных средств предъявляются самые высокие требования. Именно поэтому «Хауика» предлагает мобильные инновационные измерительные системы серии Axis для регулировки развала схождения колес грузового транспорта. Электронная система Axis 4000 – одно из лучших решений на рынке на сегодняшний день. Эта высокотехнологичная система обеспечивает точные и быстрые измерения и регулировки углов установки колес в режиме реального времени, которые соответствуют самым высоким стандартам. Магнитные держатели позволяют быстро и надежно закрепить колесный адаптер с камерой на колесном диске. Каждый из трех магнитных держателей способен выдерживать нагрузку в 30 кг, что предотвращает камеру от случайного падения. Универсальная конструкция колесного адаптера Pro Clamp позволяет использовать систему Axis 4000 для регулировки развала схождения практически на всех видах коммерческого автотранспорта. Простая и удобная установка магнитных и напольных держателей-мишеней. Беспроводные электронные камеры передают полученные значения через радиосигнал прямо в портативный компьютер или планшет. Поддерживающее многие языки программное обеспечение является еще одним преимуществом системы AXIS 4000. Для ускорения процесса измерения — предусмотрен выбор типа автомобиля. Как только вы закрепите камеры на автомобиле и настроите положение мишени с помощью программного обеспечения, можно будет приступать к измерению углов установки колес. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс помогает шаг за шагом выполнять необходимые измерения. Полученные результаты сразу же передаются в систему и отображаются на экране. Использование портативного компьютера делает работу еще удобнее, позволяя быстро и качественно выполнить регулировку колес. После выбора марки и модели автомобиля в дополнительно предоставляемой базе данных вы найдете номинальные значения для регулировки углов установки колес для конкретного автомобиля. Благодаря этому вы сможете быстро узнать о текущем состоянии своего автомобиля, а затем произвести необходимые регулировки в режиме реального времени. Более длинные магнитные держатели предназначены для монтажа измерительных головок на задние колеса. Разумеется, после каждого измерения вы сможете распечатать результаты для клиентов и для себя. Большие возможности системы Axis 4000 позволяют полностью охватить весь спектр коммерческого транспорта посредством лишь одной системы. Для расширения возможностей вы можете модифицировать систему специальным комплектом для измерения геометрии рамы. Мобильная компьютерная система CMC 4000 для измерения рам грузовых автомобилей совместима с продуктами линейки Axis. Она станет отличным дополнением для вашей системы. Трехмерная визуализация рамы демонстрирует все возможные повреждения в различных плоскостях. После выполнения измерения вы и ваши клиенты получите подробный отчет. Кроме того, Хауика предлагает электронную систему SET 4000 для диагностики современных систем содействия водителю также совместимую с системами AXIS. Чтобы проверить и отрегулировать датчики адаптивного круиз-контроля, камеры системы AXIS 4000 используются в сочетании со специальной камерой. Эту камеру необходимо выровнять с датчиком адаптивного круиз-контроля на автомобиле. Полученные значения положения датчика сразу же отображаются на экране монитора. По окончании вы получаете подробный отчет с результатами измерений, подтверждающий вашему клиенту высокое качество произведенных работ. Хавыка предлагает и другие продукты для измерения и регулировки положения колес и обеспечения плавного хода автомобиля, который отвечают самым высоким требованиям современных автомобилей. Хауика разрабатывает и производит целый ряд продуктов для обслуживания автомобильной техники. Это и электронные системы с камерами для регулировки развала схождения, и мобильные лазерные системы, а также различные виды центрирующих адаптеров для высокоточной балансировки всех типов колес. Сделайте выбор в пользу наших продуктов и оцените их преимущества. Подробнее о линейке Аксис и других предложениях Хауика читайте на нашем сайте. Будем Oh, my God.